Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такую замечательную кофточку, которую я вязала из пряжи травка, комбинируя с полушестяной пряжей, а лизала на гол 800 метров в 100 граммах. Получилась достаточно симпатичная кофточка, вязала я на девочку 2,5 года. Видео я, к сожалению, не записывала, так как я понимала, что это бессмысленно вязать такой, скажем так, пряжей. В общем, достаточно пушистой, ничего не будет видно, и тем более красный оттенок. Вот. Но хочу сказать, что вяжется она достаточно легко, быстро и просто. Берете за основу обычный реглан. Вяжите лицевой гладью, комбинируя травку с полушерстяной пряжей. На рукавчиках, там где у нас резиночки на горловине, снизу и на планках, я вязала ниточкой просто полушерстяной в 3 сложения. Использовала для резинки номер 4 спицы, для основного вязания 4,5. Получилось достаточно плотно, тепленько вот в принципе такую кофточку можно сделать абсолютно на любой возраст в зависимости от возраста вы выбираете допустим кофточку любое видео и дополняете э, пряжей травка вот. я вязала на девочку 2,5 годика при этом у меня ушло э, 60 грамм Alizella на Голд 800 э, полушерстяной пряжи и где-то порядка двух э, моточков с половиной пряжи травка то есть, как на мой взгляд, получилось достаточно экономно, как для данного размера. Вот, и получилось в виде вот такой вот маленькой шубки. Украсила я обычной брошечкой. Вот, можно, конечно, было бы связать с капюшончиком, но, честно говоря, так пожелали, что именно как вот в виде шубки, вариант не слишком длинный и в то же время без капюшона. То есть, вот так вот под брючки, наверное, скорее всего, или под какие-то красивые штанишки яркие тоже очень отлично даже будет смотреться шубку можно связать не обязательно в красном цвете можете выбрать на свой вкус конечно же опять же таки дополнить капюшончиком либо вязать допустим более удлиненную в виде такого вот удлиненного пальто ну в принципе тут уже зависит от вашего желания я надеюсь что вам понравилось и вы конечно же свяжете данный регланчик пряжи травка Кому понравилось, обязательно лайкайте, не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всем хорошего настроения, пока-пока!